Приветствую на моем канале. Меня зовут Елена Туманова, и сегодня я вам покажу, какой еще один инструмент я приняла для себя для заработка через интернет. Называется он Трон Тандер или Трон Гром. Зарабатываем мы здесь троны, и минимальная сумма участия 1200 трон. На сегодняшний день это 75 долларов. Вот здесь вот есть реферальная ссылка, она у вас сразу открывается, когда вы Пополняете свой счет. Что здесь есть? Награды сообщества, реферальное вознаграждение, рубиновая награда за лидерство, всего вознаграждения, счетчик прямых рефералов. Слышала я об этом проекте давно несколько месяцев ну, как можно сказать, давно, два или три месяца понаблюдала за лидерами я смотрю что здесь участвуют и э, качает этот проект многие серьезные лидеры это не какой-то маленький проекте а вот именно здесь участвуют ребята кто имеет огромное количество партнеров значит трону мы вознаграждаем 72 трона вот у меня на счету это единственное первое видео которое я записала через Пять минут после того, как зарегистрировалась и пополнила свой баланс. И вот у меня уже 72 трона. Давайте смотреть, что же здесь работает. Значит, здесь простой линейный маркетинг. Никакой премудрости нет. Со, всех, со всей очереди 20 человек сверху и 20 человек после вас вы получаете 1%. Это пассивный доход. И вот он я предполагаю, что он ко мне пришел. Так, вот, вот это моя регистрация. 20 человек сверху есть, и вот с этих партнеров кто активируется. Вы видите, все заходят на 1200-1200. Я зарабатываю по одному проценту. И это Получилось 72 ТРХ. Ну, давайте я попробую обновить. Посмотрим, что там дальше, с какой скоростью идет регистрация. Мне вот это очень интересно. Потому что, когда я только зашла, у меня было вот здесь на счету 36. И подо мной 3 человека. Я обновила страницу. У меня стало вот так. И количество людей прибавилось. Так, сейчас обновлю еще раз. Вот, только что при вас обновила и смотрите, у меня появилась кнопочка. Вывод здесь составляет от 100 TRX 133. Все, я могу нажать эту кнопочку, и деньги выведутся мне на счет. Ну, мне интересно, я обязательно это сделаю. Давайте спустимся вниз. Вот смотрите, что еще здесь у меня получается. Так, и смотрите, у меня уже 11 человек. И то есть вот с 11 человек я получила уже свои денежки. Смысл в том, что это и есть составляющая пассивного дохода. Дальше, если люди будут выводить денежки, то я тоже с 20 сверху и с 20 людей снизу я буду тоже получать свои денежки. Очень интересная составляющая так давайте считайте что 9 долларов я уже заработала причем я наверное еще 15 минут даже не прошло как зарегистрировалась да действительно не зря мне говорили что этот маркетинг будет хорошо продаваться мы действительно видим здесь сразу свои деньги так что я еще хочу сделать я еще хочу посмотреть как здесь работает да вот реферальная программа реферальная программа также существует и работает она следующим образом: с э, лично приглашенных, с их пополнений, нам компания оплатит 20 процентов, э, со второй с третьей с четвертой до шестой линии 4 процента и седьмой по десятую 5 процентов. Не знаю, что там будет внизу, еще не разбиралась с маркетингом, но сейчас мне уже это все, конечно, нравится. Так, давайте я еще раз все-таки обновлю. Вот уже 157. Вот я хочу посмотреть, через какое время. То есть у меня уже 13 человек. Я сейчас поставлю это видео на стоп. Мне вот прям интересно, за сколько минут вот эти 20 человек встанут мне в ряд. Смысл такой, что за всех людей которые становятся под нас, мы получаем 1 процент и при пополнении и 1 процент от суммы их заработка и соответственно с вышестоящих 20 человек мы зарабатываем 1 процент от суммы их вывода. Здорово все ставлю видео на паузу Обновила страницу не прошло и получаса на моем счету уже 248 почти 245 трон вообще отлично работает то есть итого 17 долларов то есть 75 долларов я сюда завела или 1200 трон и 248,95. давайте посмотрим что же здесь произошло то есть вот человек 122 я получил один процент 125 я получил один процент вот смотрите со всех этих с их выводов я со всех получаю денежки здесь все 20 человек подо мной встала и я заработал один процент с этих и выводов я тоже зарабатываю Отлично, мне понравился этот инструмент. И следующее, что я хочу сделать, я хочу вывести вот эти троны. Теперь мне интересно посмотреть, как же оно выходит. Это мой трон-линк и снять со счета. Так, я буду делать это первый раз. Значит, так смотрите, по маркетингу если я правильно его поняла, то в данном статусе, в котором я сейчас нахожу, на мой счет придет только 50% от заработанных денег. Все остальное пойдет по распределению по реферальной системе. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы пошло распределение для вот этих вот людей, которые стоят передо мной. То есть это такое реферальное вознаграждение. Еще с этим всем надо разобраться. Обязательно запишу подробное видео, как это все работает. Ну а сейчас давайте просто посмотрим выведутся денежки или нет так нажимаем снять со счета 3 249 повторный вклад 50 процентов 124 да все поняла то есть вот, вот эти вот 124 это идет на распределение то есть вверх по реферальной программе это один процент вот с этих денег вышестоящие получают и снять со счета 12450 мне упадет на трон кошелек так минимальная сумма для вывода 100 максимальная сумма 248 TRX. вот это мой адрес да я подтверждаю представить так вот мне интересно куда отправляется запрос и как быстро пройдет вывод перейдем в кошелек Оп, все денежки уже пришли плюс 124 отлично и на моем счету 12 долларов ну это замечательно 8 долларов я уже вернула в первые полчаса с момента регистрации отлично мне это понравилось. Теперь давайте перейдем обратно. Полосочка для вывода исчезла. Это значит, что у меня денежки еще не накопились. Вот здесь отражается общая сумма. Хочу напомнить два правила любого онлайн предпринимателя. Первое, что мы делаем, заходим в любой проект всегда, даже имеющий пассивную составляющую, всегда с активной позицией. То есть вы должны пиарить этот проект, рассказывать людям, помогать регистрировать, то есть оказывать, делать консультации, и тогда вы будете зарабатывать гораздо быстрее. И второй принцип, второе главное правило, это мы всегда выходим без убыток, не храним деньги в проекте, выводим на сторонние кошельки, чтобы ваши деньги были в безопасности. Кому эта тема интересна, ссылочка для регистрации находится внизу под видео. Также, как всегда, мои партнеры получают от меня полную поддержку. Каждый получит в подарок лендинг лидерами нашей команды разработан лендинг который мы дарим всем нашим партнерам если вы будете работать в моей команде то соответственно и ваши партнеры также от меня получат в подарок лендинг который будет работать 24 часа на 7 вашей задачей останется только давать людям информацию о этом проекте ну а я с вами прощаюсь Обязательно буду держать вас в курсе, какое движение здесь, сколько здесь можно зарабатывать, получится ли заработать в полном пассивном режиме и сколько можно заработать, если вы проявляете активную позицию. Желаю всем нам хорошего профиля и до следующего видео. Всем пока!